вашим многочисленным просьбам мы сегодня разберем гравипадово. В общем-то, тональность тут несложная, а ре минорная, но по вашим же многочисленным разберем сегодня полный аккордовый вариант. Ну и, конечно же, покажу и простой неаккордовый вариант. Ну, поехали. Значит, вступление... И можно сыграть двумя способами, даже тремя, но основные два покажу. Значит, первый способ. Гитарный прием. Три пальца используем, второй, первый, большой. Соответственно, у каждого пальца своя струна. Первая, вторая, третья и обратно первая. Ритм такой, фигурация такая, да? Второй, первый, большой, первый. Пальцы просто сгибаются внутрь, обратите внимание, что мы играем не... Хотя он называется гитарный прием, да, мы играем не по-гитарному. Не вот так, как гитаристы держат руку, да, а под углом. То есть пальцы двигаются под углом внутрь руки. Внутрь. Сгибайте, просто сгибайте внутрь. Вот, и обязательно, чтобы это происходило под углом. Если делается это не под углом, другие струны мешают. Ну, и еще это делать сложнее, на самом деле, в, в эту сторону, да так что советую играть под углом. и аккорды такие у нас значит ре минор ля ре фа два раза потом ля до фа фа мажор и потом ля мажор ля до дисми. три раза получается да и дальше на бряц не переходим пошла мелодия. Второй способ. Можно сыграть это все на первой струне, но, ну, например, одинарным или двойным пиццикатом. да. То есть, получаются те же самые нотки, Поскольку самая нижняя нотка ля, да? соответственно, открытая струна тоже ля. Вот. Э, ноты те же. Фа, ре, ля, ре, фа, ре, ля, ре, Потом фа, до, ля, до, фа, до, ля, до, ми, до, ля, до, ми, до. Ну, до 10 есть 4 раза. Да? И, вот. В общем-то, выбирайте сами, какой способ. Мне больше нравится гитарный прием, поскольку здесь аккорды и ноты все время звучат. Они продолжают, продолжают э, э, звучать. А здесь у нас... Другой способ, немножко стакатный, да, Тут более легатный, а то стакатный. Так, мелодия. Значит, сыграю сейчас полным вариантом и э, мелодию сразу называю. Ре, ми, фа, ля аккордами. Дальше ля, со, ля, до. Соль фа раз пауза фа фа, фа ля, ля, соль фа раз а, ля ля ля соль соль фа раз фа, фа, фа ля, ля, соль фа ля, ля, ля. до три раза опять фа фа, фа ля, ля, соль фа си си бемоль Соль, до, ля, до, диас, ре, ре, Можно закончить так. Ре, ля, ре и флажолет искусственный. Как играть искусственный флажолет у меня видео есть на канале. Да? Значит, по поводу аккордов. Довольно-таки очень проблематично их сыграть новичкам. да и Это довольно сложно, поскольку везде у нас... Такие аккорды по типу уголка, как я его называю, или по типу вот такого сложного треугольника, когда вот не просто вот так, вот, а да, большой палец довольно на приличном расстоянии от терции. Так вот, значит, 3-минор. Я э, вначале играю полный аккорд и потом перехожу на интервалы. Как это выглядит? Медленно. Или даже так. И обратно вернулся на аккорд. То есть я специально... Перехожу просто к интервалу, чтобы сыграть ре ми, а потом перехожу опять и беру полный аккорд для рефа, потому что это так еще сложнее, правда? То есть, зачем это нужно? Остаемся в этой же позиции, да? переходим просто на другой аккорд для до, до фаля и фа мажорный аккорд. Опять сложный аккорд фа си бемоль ре и переходим на интервал. Дальше ничего менять не нужно, да, просто передвигаемся. Сложный аккорд для до ди, соль. и для фа. Вот здесь, так, довольно сложный аккорд. Когда мы используем мизинец и ставим его не под безымянным, а даже дальше, а потом, ну как вы заметили, большинство аккордов на балалайке большой и безымянный и мы играем по второй и третьей струне, а мелодию, как правило, играют первый, второй и четвертый. Вот и все, как можно что-нибудь такое, да? Так вот. Это довольно сложный раз. Ля, да? а, фа, ля, ре, фа, да. Пауза. Раз. Интервал. Раз. И аккорд опять сложный. Интервал. Раз. Аккорд. Интервал. Раз. Уголочек. И сложный. Опять мизинец дальше. Чем, Чем безымянный и финальная фраза ⁇ раз. Аккорд. Аккорд. Интервал ⁇ раз. Аккорды. Аккорды. И вот опять тот же самый. Тремола и Глисанда и аккорд опять ⁇ времено ⁇ То есть довольно сложное мероприятие, чтобы сыграть это все ак аккордами. Вот. Поэтому давайте сыграю сейчас простой вариант для скажем так непродвинутых пользователей <смех> <Вот>. <смех> ну или новичков или тех, кто еще аккорды не, не столь хорошо освоил так вот, допустим, вы сыграли по первой струне вступление и просто Вы играете глиссанда вниз, да? вот это вниз, не вот это, а вот это вниз, как следует креп... крепко держите балалайку, то есть как следует сжимаете ноги и вот этим местом прижимаете балалайку корпусом к себе, потому что вверх глиссанда проще, тут просто балаков упирается в ногу, а вот вниз, да, с этим сложнее, то балаков наровит норовит выскочить, <клёх> так вот, значит, а с аккордами, я думаю, те, кто может уже аккорды играть, быстро разберутся по моей инструкции. А вот э, со вторыми, первыми струнами давайте еще раз медленно, да, с мелодией, со вторыми струнами. Итак, вступление понятно, поехали. Ре, ми, фа. Большой палец, ля. Дальше. Фа-мажор. Как можно его взять? Можно просто фа-ля, соль -ля и ля-до. Можно ля, сол, можно до поставить. Ля, ля. даже ля, Дальше си бемоль, мажор. Сире. До мажор тут можно так. Ми, ми, соль да, ми, со, А вот здесь ля септ, до, диез, фа. Раз, пауза. фаре ре, ре фа. Фа, фа. Ля, ля, сол, фа. Дальше фа мажор, можно доля себе моль мажор раз опять можно опять ре последний ля ля соль фа и например кварта миля и вот здесь вот тритон да тритон это есть такой интервал соль до диез как будто хочется в ре но потом опять раз пауза фа ре фа ля ля соль фа ну я решил по ему сделать фаля ми-до, соль, до, э, ре фа, чтобы терциями прозвучала. Дальше себе моль-мажор, фа-си, до-мажор, ми-соль, на месте, ми-до. И вот здесь самое сложное место для интервала, аль, интервальной э, вариации. Значит, до ля, и ми-до, и опять же фаре. ре и санта. Здесь либо так, либо так можете сыграть. Также окончание может быть ре, ре, ре и допустим, Жилет. Да? по поводу ритма бряцания в правой руке или боя для гитарных пользователей да? значит у нас такой ритм. не помню как он называется но по моему восьмерка ну и стратный такой да? поэтому Значит, сначала хорошенечко выучите мелодию, саму мелодию, допустим, поскольку ритм там специфический, он идет все время... Восьмая с точкой, восьмая с точкой и как бы восьмая обычно. Там -там -пам -пам -пам -пам -пам -пам -пам. Вот если этим ритмом выучите сначала, так будет потом проще играть. будто бы у нас три, доли, три сильных доли в такте. В общем-то, не заморачивайтесь. Главное, выучите мелодию, а потом уже добавляйте ритм. Поскольку левая рука должна железобетонно знать мелодию. Вот. Ну все. Пишите комментарии, задавайте ваши вопросы. Увидимся в следующих видео. треугольных вам успехов. И ставьте лайки, балалайки. Подписывайтесь на второй мой экспериментальный канал. Ссылка в описании. Все. Пока.